Легенда древняя гласит На дне океана В пучине морской Чудесный город От взоров закрыт Захочешь найти Потеряешь покой Услышав пение Унтины. коварные глубины. Ошибку ты не соверши. Но если решился, то следуй на дно. К вратам Посейдона, Атланта в святыню. Возможно, погибнуть тебе суждено. в бездомной пучине. Добро пожаловать в Атлантиду. Пиратская станция «Атлантис».